Сегодня детские общественные советы насчитывают до 600 человек по всей Курской области. Они есть практически во всех районах Курской области. Это огромная большая сила, которая уже известна даже на федеральном уровне, так как даже на федеральном уровне она представляла свои замечательные проекты в сфере безопасности детства, в сфере экологии, в сфере правового просвещения малышей в детских садах. правила дорожного движения некоторые дети не знают вот мы приходим они потом родителям рассказывают вот и дети соблюдают правила дорожного движения вот мы как помогаем полномочиям взглянуть uh, наверное на мир детей по-другому. Вместе с ней обдумываем, вот с Натальей Геннадьевной, обдумываем разные идеи для проектов, конкурсов. Она вот с нами на одной волне поддерживает каждую нашу инициативу. И вместе мы ведем работу по защите и охране прав детства и детей нашего региона.